Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артур Роуз, и сегодня я расскажу секретную технику заработка на YouTube, которая будет позволять вам зарабатывать легко деньги, например, на таких площадках, как EPN, AliExpress и множество других. И эту технику сможет повторить любой, неважно вы школьник, студент или пенсионер. Главное, смотрите внимательно этот видеоролик от начала и до конца, и вы все поймете. Желаю вам приятного просмотра, поехали! Итак, друзья, в чем же вся суть методики? Ну YouTube, как вы сами понимаете, на сегодняшний день посещает огромное количество людей и я уверен, вы и сами посещаете YouTube рассмотрите этот видеоролик. Так что YouTube мы будем рассматривать как огромный источник трафика. И весь трафик мы будем направлять на партнерские программы, такие как EPN AliExpress и другие. Итак, какие пошаговые действия нам стоит совершить? Ну во первых чтобы хотелось сказать что поисковые системы такие как Google и Яндекс очень любят YouTube и все ролики YouTube довольно таки быстро индексируются в поисковиках и выходят в топ поиска. Мы будем заливать на YouTube просто огромное количество видеороликов. Как сделать эти видеоролики и как заливать это огромное количество видеороликов не особо напрягаясь все это я покажу немножко позже. А сейчас главное, чтобы вы поняли саму систему. Итак, мы создаем огромное количество видеороликов и заливаем их на YouTube канал. Важный момент заключается в том, что мы используем низкочастотные ключи. То есть, что такое вообще ключи? Ключи по-другому это ключевые фразы, которые вбивают в поисковик, в Яндекс, в Google, в Mail, в Рамблер. Например, человек вбивает "купить iPhone". Это будет высокочастотный ключ. Так как такой ключ довольно таки часто вбивают. А мы будем использовать низкочастотные ключи которые вбивают в месяц от 100 раз и ниже. Почему мы используем низкочастотные ключи? Потому что по ним нету вообще никакой конкуренции и наши видеоролики сразу попадут в топ поисковиков. Таким образом мы будем черпать трафик из поисковиков. Потому что по низкочастотным ключам почти никто не продвигает свои видеоролики. Все продвигают их по средним ключам от 1000 запросов и выше по высокочастотным ключам. И таким образом мы будем продвигать наши партнерские программы. И сможем продавать любые товары с EPN AliExpress. Хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, на важные моменты: во-первых, посмотрите этот видеоролик от и до. Не упустите никаких деталей. Потому что если вы будете перескакивать и где-то что-то перемотайте или быстро просмотрите, вы можете упустить какую-то небольшую маленькую деталь. И из-за этого метод не будет работать. Поэтому обязательно посмотрите этот видеоролик от и до, не перескакивая. А лучше всего посмотрите его хотя бы два раза чтобы полностью от и до понять весь метод. Второй важный момент заключается в том что я хочу чтобы вы поняли что этот метод не для халявщиков что тут нужно будет приложить усилия. В среднем получается что один ролик загруженный на YouTube канал будет приносить 1 рубль. То есть если мы загрузили допустим на YouTube канал 10 тысяч видеороликов, то в среднем получается тот трафик, который приносит эти 10 тысяч видеороликов. Если мы разделим на количество видеороликов, то получается один к одному. То есть один ролик в месяц приносит 1 рубль. Если же мы залили 100 тысяч роликов, то в среднем мы будем зарабатывать 100 тысяч рублей. Немножко позже я покажу, как легко создавать эти самые ролики. К тому же они будут уникальными, авторскими, их можно будет довольно-таки быстро заливать на YouTube. Самое интересное, друзья, дело в том, что это пассивный заработок. Ну, скажем, вы залили 100 тысяч роликов и потратили на это определенное количество времени. Кто-то это сделает за неделю, кто-то за месяц, кто-то за два, в зависимости от вашего свободного времени и сколько вы можете посвящать времени самому YouTube и данному методу. Но после того как вы залили эти видеоролики ваш доход будет постоянным потому что когда мы взяли низкочастотный ключ который в среднем в месяц вбивают в поисковик то есть ищут тот или иной запрос в гугле или в яндексе его в среднем вбивают 100 раз и это ежемесячно и постоянно. Поэтому ваши продажи будут происходить на полном автомате. Поэтому эта система это пассивный источник заработка и только от вас зависит сколько роликов вы загрузите какой товар вы выберете насколько серьезно вы к этому делу подойдете такой выхлоп вы и получите. Как создавать хоть 100 тысяч роликов хоть миллион роликов как делать их авторскими и уникальными и легко заливать на ваш youtube канал все это я покажу дорогие друзья. Самое главное друзья изучите подробно этот видео урок и просто повторите все мои действия и вас ждет успех. Поговорим дорогие друзья о том с чего именно мы будем зарабатывать. Куда мы будем лить трафик с YouTube. Вообще лить трафик с YouTube можно куда угодно. Также с YouTube можно лить трафик на другие YouTube каналы с целью продвижения. Можно лить на различные сайты, можно лить на подписную форму, можно лить на группу там, в какую-либо соцсеть. Но вообще я выделяю 5 разных сайтов по партнерской программе. На все эти сайты будут ссылки ниже в описании под этим видеороликом. Но среди 5 сайтов я выделяю в особенности один. На сегодняшний день он самый-самый прибыльный. Это EPN AliExpress. Именно на его примере мы будем смотреть, как зарабатывать с помощью моего метода. Итак, дорогие друзья, мы с вами сейчас находимся на сайте EPN AliExpress. Это партнерская программа AliExpress. Сейчас я все пошагово проделаю вместе с вами. Ссылка на данный сайт будет в описании под этим видеороликом. Пройдите по ссылке ниже в описании под этим видеороликом и зарегистрируйтесь в мою команду. Команду EPN Алиэкспресса и в благодарность смотрите постоянно мои видеоролики о том, как зарабатывать на данной партнерской программе. Итак, вы зашли на сайт и нажимаем в правом углу на кнопку Регистрация. Попадаем на форму регистрации. Тут придумываем себе любой логин. После вбиваем свою почту, после придумываем пароль или нажимаем Помочь мне придумать пароль. Давайте я нажму Помочь мне придумать пароль. Из этих паролей я могу выбрать один либо нажать другие варианты. После выбираю и нажимаю кнопку да и смотрите пароль сразу вбился и в первую строку и во вторую. Самое главное дорогие друзья когда нажимаете помочь мне придумать пароль или придумывать его сами запишите его обязательно куда-нибудь в тетрадку чтобы этот пароль не потерялся. После этого вам нужно вбить свое имя и фамилию. Можете также оставить дополнительные контакты например свой skype. Тут есть также графа у меня есть промокод. Ее ни в коем случае заполнять не нужно оставьте ее пустой. После этого нажимайте регистрация. Смотрите мы не ввели свой skype и без этого нас данная система не пускает. Поэтому skype нужно ввести обязательно. После этого нажимаем регистрация. Теперь читаем Внимание, для завершения регистрации подтвердите адрес электронной почты, то есть нам нужно зайти на почту, открыть письмо и подтвердить его. Итак, вот пришло нам письмо и нам нужно кликнуть по вот этой ссылке для того чтобы подтвердить свою регистрацию. Итак, все мы подтвердили свою регистрацию и теперь мы можем выбирать товар который мы будем продавать. Обращаю ваше внимание на то, что здесь всплывает окно, что с октября 2015 года все абсолютно товары с Алиэкспресса участвуют в партнерской программе. То есть теперь когда вы создаете ссылку на тот или иной товар и ее проверять не нужно. Все товары участвуют в партнерской программе. Теперь когда мы подтвердили свою регистрацию ЕП на Алиэкспресс нам нужно выбрать товар. Итак как я советую выбирать товары. Вам нужно войти во вкладку инструменты, в этой вкладке выбрать вкладку товары и тут есть топ товаров по покупкам и по комиссии. Я советую нажимать по комиссии и вот здесь мы видим сразу на первом месте какой товар больше всего денег у нас приносят. И именно из этого списка я советую брать те или иные товары. Ну давайте откроем первый товар. Берем ссылку, копируем ее, возвращаемся назад на нашу площадку EPN AliExpress. Тут заходим в инструменты, выбираем партнерская ссылка. Сначала пишем название товара. Это название чисто для нас. Здесь вбиваем ссылку, которую мы взяли с товара. После нажимаем создать партнерскую ссылку. Теперь нажимаем получить партнерскую ссылку и нажимаем сокращение. Далее просто выделяем сокращение и копируем нашу короткую партнерскую ссылку. Теперь именно ее нам и нужно распространять. Итак друзья мы выбрали с вами товар теперь нам нужно создать аккаунт в гугле для того чтобы это сделать введите в поисковой строке просто gmail.com после вы попадете на такой сайт тут вы нажимаете создать аккаунт и мы регистрируем аккаунт также вбиваем быстренько имя и фамилию можно вбить что угодно не обязательно настоящее имя. После того как мы ввели имя и фамилию нам нужно придумать адрес своей gmail почты. После вы придумываете себе пароль. Обязательно дорогие друзья не забудьте выпишите этот пароль себе в тетрадку чтобы его не потерять. После этого заполняйте свою дату рождения. Выбирайте пол вбивайте свой мобильный телефон и нажимаете кнопочку далее. После появляется вот такая табличка нажимаете кнопку принимаю. Все дорогие друзья почту мы с вами зарегистрировали. Теперь у нас есть аккаунт в гугле Теперь нам нужно создать на один аккаунт несколько YouTube каналов. Что для этого нужно сделать? Просто мы берем и переходим на YouTube. Для этого нажимаем в правом верхнем углу вот эту кнопку и выбираем YouTube. Теперь здесь мы нажимаем на кнопочку войти появилась вот такая надпись теперь вы зарегистрированы на YouTube. Все дорогие друзья поздравляю вы создали себе YouTube канал. Теперь мы нажимаем на кнопку мой канал. Тут мы нажимаем использовать название компании или другое название. Теперь нам нужно придумать название. Очень важно друзья. Например я выбрал товар конкретный сотовый и желательно использовать в названии канала ключевые слова вашего товара. Для того чтобы это сделать я вернусь на страницу товара. Итак смотрим вот название что я могу здесь взять. Пока я его просто полностью скопирую так и вставляю его сюда. естественно тут есть ограничение по символам и все название не влезет поэтому самое необходимое нужно оставить остальное я уберу я, я оставлю, оставлю название, название телефона. телефона оставлю что это смартфон android и вот эти в принципе характеристики не особо нужны. И теперь просто выражение мобильный телефон я перемещу вперед. Нажимаю вырезать, переставляю мышку, нажимаю вставить. Пробел. И давайте добавлю слово соответственно купить дешево. Все, у меня получилось название канала, купить дешево мобильный телефон, конкретная модель. И также написано, что это смартфон и Android. Теперь я нажимаю создать все дорогие друзья теперь у нашего канала есть название и самое главное что название является ключевым выражением нашего товара то есть конкретно вот этот канал посвящен данному товару Итак, друзья давайте подытожим мы нашли товар мы создали youtube канал теперь нам нужно сделать подбор ключевых слов Итак, для того, чтобы сделать подбор ключевых слов, мы запускаем специальную программу. Ее устанавливать вам не нужно будет. Как ее получить я расскажу позже в конце. Итак, а пока запускаем программу. Для работы данной программы нам нужно зарегистрировать аккаунт в Яндексе. Итак, мы зашли на Яндекс. После этого мы нажимаем ⁇ Завести почту ⁇ И тут регистрируем почту. Имя, фамилия также могут быть не обязательно настоящими можете написать что угодно. Можете придумать себе логин, можете выбрать из предложенных, после этого придумывайте себе пароль, можете ввести мобильный телефон либо можете просто нажать у меня нет телефона. После этого выбирайте контрольный вопрос, вбивайте ответ на контрольный вопрос и вбивайте символы с данной картинки. И после этого нажимайте кнопочку зарегистрироваться. Все наша почта зарегистрирована. Теперь копируем адрес нашей почты. Возвращаемся в нашу программу. Когда зашли в программу, вы нажимаете создать новый проект. Нажимаете кнопку сохранить. Теперь нажимаете на шестеренку. И заходите в вкладку парсинг слева. И вот здесь выбирайте Яндекс Директ. Если здесь будет что-то вбито, то это удаляйте. Но обратите внимание, прежде чем удалять, как был внесен аккаунт. То есть, смотрите, пишется почта, потом двоеточие без пробела и потом пароль. Теперь мы также пишем свою почту, которую только что создали, ставим двоеточие и пишем пароль. Если у вас в пароле где-то буквы заглавные, то пишите также заглавные, где маленькие, пишите также маленькие. Например, у меня пароль просто из цифр. После того, как вы вбьете сюда свой аккаунт, нажимаете кнопочку «Сохранить изменения» и закрывайте данные настройки. Так, теперь нам нужно начать собирать наши ключевые слова. И будем мы их собирать с Яндекса. Для этого нажимаем вот этот красный значок. И тут нам нужно придумать фразы к нашему товару, то есть ключевые фразы, которые относятся к нашему товару. Помните какой товар мы выбрали, давайте на него снова зайдем. Итак, вот наш товар, ну во первых что мы здесь видим. Мы видим название телефона, мы понимаем также что это сотовый телефон, мы видим цену довольно таки недорогую и видим преимущества такие как, что он противоударный, что он работает по отпечатку пальцев и защита и что он довольно таки мощный, что он на базе андроида. Как теперь все это можно использовать. Возвращаемся назад в программу. Теперь значит я скопировал название, я вставляю его сюда и мне нужно отсюда взять какие-то примерные ключевые слова. Ну во-первых мобильный телефон я вставлю это на следующую строчку. Ключевые слова друзья важно чтобы вы поняли нужно вбивать именно столбиком. Мобильный телефон это одно из ключевых слов. Дальше например купить мобильный телефон. То есть человек вбивает такую фразу когда хочет купить телефон или вообще задайте себе вопрос если вы хотите купить сотовый через интернет чтобы вы набирали в поисковике я бы допустим набирал так купить хороший сотовый дешево но дорогие друзья когда такой запрос э, широкий э, когда в нем много ключевых слов это поможет нам собирать низкочастотные ключевые слова но их будет не так много нам нужно как можно больше ключевых слов. Поэтому продолжаем думать что еще может быть. Каждый раз когда во фразе добавляется новое слово или какое-то убирается то это получается новый ключ. Например последний ключ у нас купить хороший сотовый дешево. А если я просто наберу купить хороший сотовый это уже будет другой ключ или я наберу купить сотовый дешево это тоже новый ключ или купить дешевый сотовый. Вроде бы буквально поменяли только окончание в слове дешевый за место дешево, но мы уже получили совсем другой ключ. Наша программа с помощью данных ключей будет искать подобные ключи, но все равно в нужно придумать так называемое ядро от которого будет отталкиваться программа. Итак, что мы еще помним что у нас Android можем это использовать Например, можем написать купить и на русском Android. Или можем написать купить Android дешево. Теперь можем сделать то же самое, только с Android на латыни: купить Android и купить Android дешево. Так что еще у нас есть? У нас есть название. Мы можем его также вставить. Также мы к этому названию можем добавить купить. Также можем сделать купить. После этого название телефона и добавим слово дешево или купить название телефона и добавим слово дешевый. Теперь мы понимаем что это в принципе китайский телефон поэтому просто выражение купить китайский телефон нам тоже подойдет или купить дешевый китайский телефон тоже в принципе подойдет. Теперь можем использовать выражение оригинал вместе с названием. Теперь можем использовать выражение оригинал и название. Так как это было также в названии товара. Так, все лишнее убираем. Я, то есть, первую строчку просто использую для того, чтобы составлять вот этот список. Теперь мы видим, что он противоударный. Поэтому мы можем скопировать, допустим, противоударный смартфон. Теперь можем использовать то же самое только купить противоударный смартфон. Вот такие названия я придумал буквально за пару минут. На самом деле можно посидеть еще подумать. Но для примера этого достаточно. После этого я нажимаю начать сбор и мы видим что процесс сбора пошел. Но дорогие друзья данная программа требует определенного времени. Поэтому я сейчас приостановлю видеоролик и когда программа закончит работать я продолжу запись. Дорогие друзья смотрите буквально прошло 20 минут но программа еще работает я ее не останавливал за 20 минут она набрала 4308 ключей и продолжает набирать уже 4358 да то есть я хочу сказать что смотрите буквально на один товар на один товар можно спокойно собрать ключей, просто а, десятки тысяч ключей. То есть я не особо даже запарился, сделал какой-то там маленький список в начале программы перед поиском. Буквально потратил пару минут, запустил программу и я сейчас уверен, мне эта программа может собрать а, что-то в районе 10 там или 20 тысяч ключей. И это только на один товар, друзья и буквально там за пару минут. То есть нет с тем проблем чтобы создать большое количество ключей которые будет вам помогать продавать. То есть вот тут мы можем нажать частотность и все ключи выровнятся по частоте начиная там от самых маленьких и заканчивая самыми большими. То есть видите друзья есть даже ключи которые ищут по 9 раз в месяц. Да? Естественно какие-то ключи подходят какие-то нет. Но мы не будем тратить время на то чтобы сеять эти ключи. Но сейчас я в принципе остановлю поиск потому что для примера этого достаточно. А то программа может мне так собрать и тысяч ключей. А мне сейчас только не нужно. Итак нажимаю остановка процессов и выбираю остановить все. Итак друзья смотрим я собрал буквально за полчаса 5000 ключей эти полчаса вы можете пить чай или просто пойти заниматься какими-то своими делами программа будет все собирать сама. Итак дорогие друзья мы получили список ключевых фраз теперь нужно их очистить от высокочастотных я это уже сделал но для того чтобы было понятно как я это сделал я сейчас еще раз это покажу уже на примере. Итак мы выравниваем нажимаем на вот эту колонку частотность все ключи по частоте. А, значит они у вас там будут начинаться от миллиона запросов или от несколько тысяч. Но нам нужно ставить именно запросы а, от 100 и ниже. То есть чтобы тут в этой колонке была цифра от 100 и ниже. А все цифры которые выше 100 мы должны удалить. Как мы это сделаем. Ну например. Давайте сейчас я удалю все ключевые слова э, с частотностью выше 90 то есть что я делаю я направляю э, мышку на ключевое слово нажимаю по нему левой кнопкой мыши после этого листаю вниз нахожу ту цифру которая мне нужна в моем случае это допустим 90 прежде чем кликать левой кнопкой мыши я зажимаю на клавиатуре shift и кликаю левой кнопкой мыши. Получается я выделил весь список предыдущий верхний. Теперь мне нужно его удалить. Нажимаю правую кнопку мыши и а, нажимаю на удалить не отмеченные строки, а именно выделенные строки. Потому что отмеченные это когда мы ставим вот здесь галочки. А я именно выделил поэтому удалить выделенные строки. Кликаю. После этого мы видим теперь поднимаемся в самый верх, что мои ключевые слова остались от 90 э, и выше. Смотрите у меня из 5000 осталось 2358 ключей. Ну в принципе для примера это даже многовато. Поэтому я возьму ключевые слова вообще с нереально низкой конкуренцией, но ну, скажем где-то от допустим 40. Для этого я поднимаюсь на сам верх еще раз выделяю ключевое слово. То есть для того чтобы его выделить просто кликаю по нему левой кнопкой мыши именно по фразе. После этого листаю вниз, нахожу 40 и нажимаю Shift, прежде чем кликнуть по ключевой фразе. После того, как нажал и держу Shift, не отпуская, нажимаю левую кнопку мыши. Все выделил. Теперь нажимаю правую кнопку мыши и нажимаю удалить выделенные строки. Итак, но ну у меня в принципе осталось 1700 ключей, дорогие друзья и начинаются они всего лишь от 39 запросов. То есть это очень низкочастотные ключи по которым вообще нет никакой конкуренции в плане там каких-то либо видеороликов. Поэтому мы будем выходить в топ поисковиков. Итак друзья давайте подытожим. Мы выбрали товар, создали YouTube канал, собрали ключевые слова. Теперь нам нужно оформить YouTube канал, подготовить его и создать видеоролики. Итак давайте приступим с оформлению youtube канала. Итак дорогие друзья, для начала нам нужно сделать шапку канала и значок. так как на этом канале мы продаем сотовый телефон конкретной модели, то нам желательно найти картинки связанные именно с этой моделью. Поэтому мы просто копируем название нашего телефона, заходим в google и ищем картинки на данную тематику. но прошу вас дорогие друзья обратить внимание, что в шапку нужна будет картинка, с разрешением 2000 на 1000 поэтому, поэтому когда мы заходим в Google вбиваем нашу модель поиска и после этого нажимаем кнопочку инструменты поиска далее заходим вот здесь будет задание размера то есть можно задать размер тут мы выбираем больше чем и выбираем вот 4 мегапиксель именно 2000 с лишним на 1700 это очень важно иначе ваша картинка в шапку не встроится. После этого, когда вы выбрали, вы выбираете более сладкую картинку, которая более лучше будет продавать ваш телефон или ваш товар, если это какой-либо другой товар. И после того, как вы выбрали подходящую вам картинку, вы нажимаете открыть в полном размере. Дальше вы нажимаете плюсик. И после этого вы сохраняете данную картинку к себе на компьютер. Теперь мы вернулись на наш канал нажимаем добавить оформление канала и загружаем нашу картинку. После того как загрузили можем выбрать кадрировать а можем сразу нажать выбрать. Так я нажимаю выбрать и теперь картинка появилась у меня в шапке. Следующее что нужно сделать нужно нажать на вот эту шестеренку и здесь включить настроить вид страницы обзор включаем и нажимаем сохранить. Обратите внимание что сразу также стала шапка более объемней. Она стала немножко шире. Теперь нам нужно поменять значок вот здесь. Для этого нажимаем вот этот карандаш и загружаем картинку. Также ее находите в гугле. Но теперь уже она может быть и маленького размера. Я задал в принципе любой размер, но для меня важно чтобы файл был формата PNG. Давайте я выберу вот эту картинку. После этого нажимаю открыть в полном размере и сохраняю ее. Теперь загружаю значок, нажимаю изменить. Тут нажимаю загрузить фото и нажимаю кнопку готово. Теперь мне нужно вернуться на свой YouTube канал. И теперь видим, что у нас уже довольно-таки даже неплохой получился дизайн. У нас шапка и значок канала в одном стиле и самое главное что именно нашего товара. Не забудьте дорогие друзья что также мы ключевые слова использовали в названии канала это очень важно это влияет именно на то сколько просмотров мы будем получать соответственно чем больше просмотров тем больше у нас будет продаж. Теперь нажимаем вкладку о канале. И тут нам нужно сделать описание канала, использовав наши ключевые слова. Итак, нажимаем описание канала. Помните, когда мы начинали сбор поисковых ключей в программе, мы составляли список. Так вот, этот список я советую также скопировать и сохранить. Что в принципе я и сделал. После этого этот список мы можем вставить сюда. Итак, я вставляю этот список. Это будут наши ключевые слова. Также нам нужно вставить сюда описание нашего телефона. Для этого просто мы заходим в Google, пишем название нашего телефона и слово характеристики. После этого копируем текст и данный текст вставляем сюда. Далее еще копируем оставшееся описание и вставляем оставшееся описание вот сюда. Так, но мы видим, что я вставить не могу, так как есть здесь ограничение по символам, так что мне этого в принципе достаточно. То есть в начале идет короткое описание и после этого ключевые слова. Итак, теперь я нажимаю кнопку «Готово» и вот так выглядит описание моего канала. Здесь я должен добавить ссылку на свой товар ту именно ссылку которую мы с вами приготовили помните партнерскую мы нажимаем здесь ссылки нажимаем кнопку добавить теперь вот сюда мы копируем ссылку а вот сюда название дорогие друзья это название будет видно также в шапке канала и оно должно завлекать купить ваш товар. Поэтому нужно написать то что заставит клиента нажать сюда. Мы можем написать за главными буквами акция успей купить дешево и нажимаем кнопку готово. Теперь обратите внимание друзья в шапке канала появилась эта надпись и когда мы на нее нажмем то мы попадем на товар. То есть если клиент кликнет по этой ссылке то он попадет на товар именно по нашей партнерской ссылке и когда он купит этот товар нам придет процент. Так друзья теперь остался еще один небольшой важный момент нажимаем в правом верхнем углу на этот значок выбираем творческая студия после заходим на значок канал выбираем загрузка видео тут значит мы оставляем открытый доступ. Эти настройки важно настроить заранее, чтобы потом, когда мы будем заливать сюда сотни и тысячи роликов, на каждый ролик эти настройки были настроены уже автоматически. Поэтому мы это проделаем заранее, только один раз. Итак, мы выбираем категорию «Наука и техника». После этого лицензия стандартная название мы не трогаем мы оставляем это поле пустым. В описании в первую очередь нужно копировать именно нашу партнерскую ссылку. Также нужно придумать какой-то продающий текст чтобы человек захотел кликнуть по этой ссылке и после нам в описании нужно вставить еще какой-то текст с названием нашего продукта и используя ключевые слова так как в канале мы уже написали этот текст, то мы можем просто его взять и копировать сюда. Так заходим еще раз о канале и тут где описание нажимаем вот этот карандашик, выделяем весь текст, нажимаем правую кнопку мыши и копируем. Здесь нажимаем отмена, уходим отсюда, вернулись снова в наши настройки и вставляем сюда текст. Дорогие друзья обязательно после ссылки. То есть смотрите сейчас сначала идет наша ссылка потом идет текст и потом идут ключевые слова. По поводу ключевых слов что можно еще сделать с ними. Их можно еще раз копировать вставить ниже и теперь дорогие друзья перед каждой ключевой фразой поставить знак решетки для этого вам нужно переключиться на английский язык зажать кнопку shift и нажимать 3 держите shift и нажимаете троечку появляется символ решетки после этого дорогие друзья когда мы везде добавили символ решетки видите здесь пробелы между словами пробелов не должно быть мы их удаляем потому что это тег кликабельный и между ним не должно быть пробелов теперь дорогие друзья когда мы удалили все пробелы у вас получается ключевые слова использованы дважды один раз как теги и другой раз как хэштеги это две абсолютно разные вещи это также поднимет ваши просмотры соответственно ваши продажи будут на большую сумму и ваш доход будет выше так как в описании влазит довольно таки большой текст то в принципе вот сюда мы можем как раз добавить тот текст который у нас не влез в описание канала копируем его и вставляем сюда ну вот и все в принципе что у нас получилось ссылка наша после описания товара теги и хэштеги теперь дорогие друзья нам нужно вставить вот эти вот теги еще и сюда но нужно их вставить через запятую поэтому мы еще раз их копируем опускаемся немножко ниже вставляем и вот здесь на каждой строке ставим запятую. После того как проставили везде запятую выделяем это нажимаем вырезать и вставляем их сюда в теги. Автоматически за место запятых каждая ключевая фраза каждый тег возьмется вот в такие кавычки. Это делает сам YouTube. Теперь дорогие друзья у нас все готово в настройке YouTube канала. Нажимаем кнопку сохранить обязательно не забудьте сохранить прежде чем выйдете. Итак, дорогие друзья вот мы с вами подготовили в принципе канал к загрузке видео и теперь каждый раз когда мы будем загружать видео в каждый ролик автоматически будет добавляться вот это описание и вот эти теги. Теперь следующий шаг нам нужно создать видео. Итак друзья из чего же мы создаем видео. А все очень просто мы создаем видео из картинок то есть делаем слайд шоу. Во первых это дает огромный плюс того что сами видеофайлы очень маленького размера и мы можем загрузить 1000 роликов намного быстрее если бы это был стандартный видеоролик. К тому же ваш видеоролик самое главное будет являться авторским. Ну а теперь давайте создадим пару видеороликов. Итак заходим в Google и находим картинки на ваш товар. В моем случае это сотовый телефон. Сохраняю пару картинок себе на компьютер. Захожу в специальную программу. Теперь тут нажимаю файл создать и выбираю настройки. Достаточно будет выбрать интернет 480-25 с разрешением 640 на 480 25 кадров в секунду. Выше разрешения не нужно выбирать по той простой причине что ваши ролики будут слишком много весить. Теперь здесь выбирайте куда сохранится сам файл. Я выбираю просто рабочий стол. Вот здесь можете поставить галочку на будущее, чтобы одно и то же не проделать постоянно. Применять эти настройки ко всем новым проектам. И нажимайте ОК. Теперь вот сюда нам нужно перетащить наши картинки. Либо мы просто нажимаем импорт, мультимедиа и открываем наши картинки. После того как мы открыли картинки мы их берем и перетаскиваем на вот эту шкалу. Здесь мы видим сразу у нас появилось время. Ролик можно в принципе сделать 10-12 секунд этого будет более чем достаточно. Поэтому лишние картинки мы просто выделяем и удаляем. Можете просто нажать на клавиатуре кнопку Дель. Итак, теперь мы создадим наш первый ролик с тремя картинками. Но для того чтобы это сделать. Сжимаете вот эти вот ползунки и перетаскиваете их. В начале вот этот желтый ползунок должен быть в начале, а второй вот здесь в конце. Когда вы его будете подводить, то видите тут загорается желтая. Звуковую дорожку нам делать не нужно, но нам нужно вставить текст. Для этого мы нажимаем вставка и нажимаем текстовые мультимедиа. Тут мы вбиваем текст, а именно ссылка в описании. Теперь дорогие друзья, выделю весь текст и выберу жирный шрифт. И теперь нужно задать масштаб. А, слишком низко надпись располагать не советую, потому что здесь а, часто сам плеер ютуба, вверху тоже. Я советую ее сделать а, посередине либо слева, либо справа, либо можно просто по центру. Давайте в данном случае я оставлю просто по центру. И теперь смотрите друзья очень важно вот это вот наш текст вот этот вот кубик нужно его перетащить на дорожку ниже. Теперь перемещаем его от самого начала и до самого конца. И смотрим что у нас получилось. Вот видите, сейчас а, текст не виден на картинке. Почему так? Потому что текст сам расположен, ну дорожка ниже дорожки картинки, а она должна быть сверху. Поэтому нужно их поменять местами. Сейчас мы просто берем дорожку, зажимаем и перетаскиваем ее вниз. Теперь обращаем внимание на то, что текст есть, но он не всегда виден, потому что мои картинки белые и текст тоже белый. Для того чтобы это поправить Заходим в настройки, нажимаем на вот этот значок и здесь выбираем цвет текста и я сделаю чтобы его было сразу видно вот таким ярким шрифтом. Теперь давайте посмотрим что получилось для этого нажимаем вот здесь play и вот в принципе текст очень хорошо читается и все картинки хорошо видны. Теперь нам нужно сгенерировать этот видеоролик. Еще раз смотрите ползунки у нас желтые сместились их нужно вернуть на место. Первый в начало ролика второй в конец. Именно вот сюда где заканчивается сам видеоролик. Видите сейчас немножко подсвечивается синим цветом и вот этот ползунок нужно тоже вернуть сюда. Теперь когда выделили файл нажимаем файл и визуализировать как. Нажимаем сюда чтобы выбрать куда сохранится файл. Я выбрал рабочий стол и тут вы выбираете имя файла. В моем случае я напишу сотовый телефон. Теперь нужно выбрать качество видео. Выбираю интернет широкий экран 480 и нажимаю рендер. После этого ролик рендерится. То есть он создается из картинок у нас получилось слайд шоу. Важно посмотреть когда видеоролик загрузится когда он будет готов сколько он весит. Мой первый видеоролик получился два с лишним мегабайта. Теперь давайте создадим второй видеоролик. Для этого просто удалим какую нибудь одну картинку. Например вот эту и вот эту. Можем вообще все три удалить и выберем другие картинки. Просто их также зажимаем и перетаскиваем сюда. Надпись мы оставляем. И давайте в этот раз чтобы уменьшить размер картинки я сделаю всего две картинки и сократил текст. Теперь мне нужно поправить вот этот желтый индикатор. После нажимаю файл визуализировать как. И выберу теперь интернет только не 480 а 360 широкий экран и нажимаю рендер. В этот раз мой ролик весит меньше мегабайта а именно 800 килобайт. Это уже меня устраивает потому что загрузка будет проходить в три раза быстрее. Я бы вам советовал тоже делать видеоролики буквально из одной или двух картинок до 10 секунд чтобы ваш видеоролик весил меньше 1 мегабайта. Теперь давайте я удалю эти картинки и создам еще один видеоролик из одной картинки сокращаю текст, поправляю вот этот индикатор и визуализирую его. То есть рендерю, создаю видеоролик. Не забывайте про название, меняйте его постоянно, чтобы ваши видеоролики на друг друга не накладывались. Но сейчас я не буду менять название. Видите уже ролик создался вообще буквально моментально, я даже не останавливал запись. И ролик, дорогие друзья, с одной картинкой весит буквально 400 килобайт. Это то, что меня устраивает больше всего. Поэтому я еще сделаю пару видеороликов, но уже с одной картинкой. Теперь, когда я сделал пару роликов, нам нужно их размножить. Итак, вот у меня получилось 5 видеороликов. А вот это первый видеоролик, он весит 2 с лишним мегабайт 271. Мне он не нужен, он слишком тяжелый. Я его удаляю. Вот этот ролик 420 килобайт, я его оставляю. Этот 800, этот 500 и этот 400. Давайте вот этот 800 тоже удалим. И у нас останется три разных ролика. В среднем каждый из них весит всего лишь пол мегабайта. Теперь нужно из этих трех роликов сделать несколько тысяч видеороликов. Как же это сделать? Итак, друзья, теперь нам нужно из трех роликов сделать несколько тысяч роликов. А именно в моем случае у меня получилось 1700 ключей, поэтому мне нужно сделать где-то 1700 роликов. Итак, я захожу в специальную программу, тут нажимаю Generate Video, выбираю Spin. Ставлю галочку вот здесь, после этого выбираю папку где находятся мои видеоролики. После того как выбрал папку где находятся мои видеоролики нужно выбрать папку куда эти видеоролики также будут сохраняться. Я выбрал одну и ту же папку, чтобы вы видели что будет происходить. Я друзья теперь нажимаю кнопку Spin и у меня за место трех роликов получается шесть. Теперь я еще раз нажимаю кнопку Spin и смотрим внимательно что происходит. Сейчас у меня 6 роликов, нажимаю кнопку Spin и у нас уже 12 роликов. То есть каждый раз идет умножение ровно в 2 раза. Обратите внимание на то, что тут должна стоять единичка. То есть сейчас у нас 12, теперь нажимаю. 24, еще раз нажимаю. 48, еще раз нажимаю. 96, еще раз 180, еще раз нажимаю, чтобы у меня получилось 360 роликов. Теперь нажимаю 720, и еще раз нажимаю, у меня получается 1400. В моем случае у меня 1700 ключей но в принципе 1400 роликов достаточно. Либо я могу еще раз нажать и у меня будет 3400 роликов. Но мне будет достаточно 1400. Теперь у меня есть 1400 роликов дорогие друзья. Они все авторские и они все абсолютно уникальные. Теперь нам нужно их загрузить на YouTube канал. Но прежде чем загрузить их на YouTube канал нужно каждый видеоролик переименовать и сделать название именно из ключевых слов и как же нам это сделать. В нашем случае самое главное обратите внимание на то что все видеоролики для YouTube будет уникальные. То есть он будет видеть каждый ролик именно уникальным. Он не будет видеть что это одинаковые видеоролики. А название нам нужно поменять, потому что когда мы загружаем видеоролик в YouTube, то автоматом в названии видеоролика попадает название самого файла. И к тому же именно от этого зависит сколько просмотров мы наберем. Поэтому нам и нужно массово сейчас быстро переименовать все файлы. Итак, мы зашли в специальную программу для массовой переименовки всех файлов. Теперь нажимаем добавить метод, выбираем список. После этого возвращаемся в нашу программу где мы подбирали ключевые слова и выделяем все наши ключевые слова. Копируем их. Возвращаемся в программу нажимаем правую кнопку и вставить. И вот мы видим у нас 1731 ключевое слово. Теперь нам нужно добавить видеофайлы. Для этого нажимаем добавить файлы. Заходим в папку где все наши видеоролики и выделяем все видеоролики. Для того чтобы выделить все видеоролики нажмите на клавиатуре просто КТРЛ и кнопку А и у вас выделятся все видеоролики. После этого нажимаете кнопку открыть. Все видеоролики загружаются в программу и теперь когда все видеоролики загрузились мы нажимаем кнопку старт. И еще раз кнопка ⁇ Старт ⁇ Так как у нас всего 1536 роликов, то использовано будет только 1536 ключей. Ну вот и все, дорогие друзья. Теперь сворачиваем программу и зайдем в папку, посмотрим, переименовались ли наши видеофайлы. Открываем папку и видим, что все видеофайлы переименованы. Буквально за одну-две минуты. Ну вот друзья мы почти проделали с вами всю необходимую работу и осталось самое приятное самое сладкое. Нужно добавить наши видеоролики на канал для того чтобы это сделать мы просто нажимаем кнопочку добавить видео. Сам YouTube поддерживает массовую загрузку видеороликов. То есть вот сюда мы можем кинуть сразу хоть 1000 видеороликов. Но дорогие друзья. Я призываю вас примерно к тому чтобы заливать за раз где-то 30-50 видеороликов, а за сутки на один канал 300-500 видеороликов. Хотя у меня есть каналы на которые я за раз буквально закидывал вот в это окно 1000 и 2000 видеороликов. Но алгоритмы YouTube постоянно ужесточаются. Поэтому нужно смотреть сколько YouTube позволяет загружать. То количество которое безопасно это 300-500 видеороликов за сутки. Вообще идеальная схема такая. Выбирайте 10 скажем товаров. На каждый товар создаете по одному каналу. И ежедневно на каждый канал добавляйте по 500 видеороликов. То есть заранее подготовили и ежедневно просто по 500 видеороликов заливайте. Ну а сейчас давайте и мы зальем первые пару сотен видеороликов. Итак, я выбрал 50 видеороликов, нажимаю кнопку открыть. И вот постепенно началась загрузка моих 50 видеороликов. Еще есть такой фактор, друзья, как компьютер и интернет. Все зависит от того, насколько мощный у вас компьютер и насколько мощный у вас интернет. У меня, допустим, интернет не особо быстрый, поэтому я загружаю обычно даже не по 50 видеороликов, а по 30 за раз. То есть я закидываю в окно 30 видеороликов, после этого, когда они подгружаются, нажимаю просто опубликовать все и потом снова еще через время 30 видеороликов. И в течение дня спокойно на один канал заливаю 300-500 видеороликов. Если же у вас компьютер помощнее и интернет довольно таки быстрый то можно попробовать и за раз кинуть 300 видеороликов и просто оставить это все на загрузку. А когда все это загрузится просто нажать кнопочку опубликовать все. В принципе можно прямо сейчас уже нажать эту кнопку но я все таки привык ждать когда полностью загрузится 100% и уже после этого нажму опубликовать все. Смотрите дорогие друзья внимательно. Когда мы загружаем видеоролик, обратите внимание, все наши теги и описание публикуются автоматически, а в названии видеороликов стало именно название самого файла. Итак, со всеми файлами. Открываем файл, смотрим название видеоролика это тег, описание то, которое было, самое главное в начале наша ссылка, после этого идет описание, и после этого теги и хэштеги, и снова теги. И так в каждом ролике автоматически все это происходит. Но смотрите буквально за минуту у меня загрузилось 50 видеороликов даже с моим медленным интернетом. Я нажимаю опубликовать все и вот мы видим дорогие друзья что некоторые ролики у меня опубликовались, а некоторые еще просто подгружаются. И нужно просто подождать. Данную вкладку просто не стоит закрывать. Либо вы можете закрыть данную вкладку и просто зайти в менеджер видео. И вот мы видим что в менеджере видео а, все ролики загружены но они не опубликовались. Такое иногда бывает. Поэтому просто вы нажимаете синюю кнопочку опубликовать. Либо проще всего если допустим у вас компьютер не такой мощный как у меня и не такой быстрый интернет. То загружайте не по 50 видеороликов а скажем по 30. Итак, давайте попробуем теперь загрузить 30 видеороликов. Итак, я выбрал 30 видеороликов и нажимаю кнопку открыть. На самом деле, главное, чтобы вот так вот потом не мучиться и в менеджере видео не нажимать на каждое видео опубликовать. Нужно просто дождаться, когда вот это до конца все прогрузится. И даже когда будет 100%, чтобы она немножко постояла. Но 30 видео спокойно вообще грузится. Итак, вот, все 30 видеороликов загрузились. И теперь мы нажимаем на кнопку Опубликовать все. И вот мы видим, что все видеоролики опубликованы. Ну и вот, друзья, для примера: я за раз загружаю сразу 208 видеороликов. Естественно, это будет все загружаться намного медленнее, но можно просто сразу две сотни, допустим, закинуть и уйти заниматься своими делами. Или просто свернуть эту вкладку и заниматься даже работой на компьютере. А это пускай потихонечку пока загружается и потом когда уже загрузится все 100% вы нажимаете опубликовать все. Так что вот таким образом без проблем вообще легко можно загружать спокойно 300 500 роликов можно и несколько тысяч запросто. Но я бы не советовал так рисковать я бы советовал разделять на несколько каналов и на каждый канал заливать по 300-500 роликов за день. Чтобы не вызывать подозрения у Ютуба. Итак, друзья, давайте посмотрим, как это все выглядит. Итак, вот наш канал, и тут, значит, заходим во вкладку "Видео" и смотрим то, что видео все опубликованы. Но те видеоролики, которые грузятся сейчас, они еще не опубликованы. Я не нажал на кнопку опубликовать. Вот они еще подгружаются. И значит, опускаемся вниз. И вот видим пошли видео где уже нет такого замочка который я загружал до этого сотню с лишним видеороликов. Они уже в открытом доступе и уже привлекают трафик. В первые где-то дней 30 не особо много будет переходов так как канал еще должен проиндексироваться но после такой канал стабильно вам будет приносить продажи. Конечно нужно не забывать что это все таки Дарвейный канал и что в принципе его могут в любой момент забанить. Но такой канал всегда легко восстановить. То есть у вас папка с готовыми файлами вы можете где-то отдельно в файле записать. К какому то каналу например вот видеоролики и в этой же папке сразу файл где написано какие вы теги использовали и какое описание. Если ваш канал какой то забанили то вы его легко и быстро сможете восстановить и такой канал начинает вам стабильно приносить продажи. Самое главное друзья обязательно создайте таких несколько каналов потому что очень много например может зависеть от самого товара. Экспериментируйте с товарами экспериментируйте с описанием с тегами обязательно используйте низкочастотные ключи и ежедневно на такой канал загружайте 300-500 роликов и у вас будут отличные продажи и очень хороший доход не забывайте в среднем о том что тот объем продаж который приносят каналы если скажем вы загрузили там 100 тысяч роликов то тот трафик, который принесут эти ролики, те продажи, если разделить на количество этих видеороликов, то получается один к одному. То есть если вы в среднем, скажем, загрузили 100 тысяч роликов за месяц, то ваш доход стабильно будет примерно 100 тысяч рублей ежемесячно. А сколько загружать роликов десять, 100, 200 или 500, это только ваше желание и вы сами определяете свой успех. Теперь, друзья, по поводу того, как получить все программы, необходимые для данного метода. Ниже под этим видеороликом будет ссылка на мой Яндекс кошелек, где вы сможете приобрести данные программы. Цену сделал я специально очень низкую, для того, чтобы данным методом мог воспользоваться любой желающий. Итак, сегодня у нас 23 октября. Поэтому для тех кто оплатит начиная с момента публикации видео до 24 до вечера пока не выйдет другой ролик то цена всего пакета всех программ составит 290 рублей. То есть вы проходите по ссылке вводите здесь сумму уже 290 рублей номер кошелька вводить вам уже не нужно После этого выбирайте как будете делать оплату. Либо у вас есть Яндекс кошелек либо вы можете оплатить с любой банковской карты MasterCard, Maestro или Виза. Комиссия там будет буквально 0.5 процентов с 290 рублей это 292 рубля 90 копеек. Если же вы по каким-либо причинам не смогли купить эти программы до 24 октября то до конца октября вы можете их приобрести по цене 590 рублей. Либо если вы нашли этот видеоролик, но уже закончился октябрь 2016 года, тогда вы можете приобрести весь пакет этих программ за 990 рублей. Но обязательно, дорогие друзья, когда вы приобретаете данный пакет программ, то в комментариях нужно написать свою почту. Именно на эту почту я вам скину ссылку, где будет весь пакет программ. Очень долгое время, дорогие друзья, я думал вообще делиться данной методикой или нет, но все-таки решил ее слить вам, дорогие мои уважаемые подписчики. Я надеюсь, что вы это оцените. Обязательно, пожалуйста, напиши в комментариях под этим видеороликом насколько тебе понравился этот видеоролик. А также обязательно поделись этим видеороликом в социальных сетях со своими друзьями. Если будет достаточно комментариев и если будет довольно таки много тех людей кто поделится этим видеороликом, то я продолжу дальше раскрывать свои секретные техники по заработку в интернете. Если ты еще не подписан на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Для этого просто зайди на мой канал, нажми кнопочку подписаться или в этом видеоролике нажми на значок и подпишись обязательно на мой канал. На своем канале я рассказываю в основном о заработке в интернете. Также рассказываю различные лайфхаки, записываю мотивирующие разные влоги. И множество других интересных и полезных видеороликов. Буду рад видеть тебя в качестве своего постоянного зрителя. Также обязательно вступай в группу ВКонтакте. Иногда я там публикую то, что не публикую на YouTube канале. Ну и помни друг, что любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему это информация.